Всем привет, друзья! Решил записать видео. Многие спрашивают, как ты строишь бизнес, что ты делаешь, какие фишки, делюсь одной из фишек. Наш бизнес настолько прост, что многие люди не могут его понять, придумая велосипед и думает, как же строится бизнес. Записываю видео для вас. Фишка. Пока только что у нас шла академия обучения доллару миллионера от бриллианта от нашего Олега Пермякова, я в это время слушал, брал его фишки, знания, которые очень успешно применяю. И звонит мне курьер, говорит, вам пришла посылка. Вот посылка. Смотрите. Открываем ее. Сейчас ее открою. Посылочку эту. И вам кое-что покажу. Как я строю бизнес. Вот посылка. Смотрите, видите? Посылка. При вас. Достаем. И в посылке здесь вот, коробочка на место ставим, вот такие маски. Раз, два, три, четыре. В этой одной коробочке, в этой одной коробочке я открываю ее. Пять масок. Раз, два, три. Четыре, пять. То есть, э, в, каждой, в каждом наборе вот таких пять масок. То есть, я получил сейчас 20 вот таких масок. Как я строю бизнес? Я купил у компании акции, у компании купил продукт. Одну маску, которая в магазине стоит. Супер-мега-маска, которая омолаживает. Гидра-маска. Омолаживающая, увлажняющая маска. Здесь все написано, как применять. Просто бомба. Сохраняет влага, влагу целые сутки. Омолаживает, разравнивает и так далее. Чтобы купить такой набор из 5 масочек, у компании ЖНС он стоит 1800 гривен. Из 5. То есть разделите на 5, вы получите цену за одну. Компания говорит, что сейчас со второго по седьмое одну покупаешь, один набор, и три таких набора, 15 масок в подарок, друзья. В подарок. Люминес. Вы посмотрите, только упаковка какая, а внутри там, ну это просто фантастика. После этого видео я запишу, как я использую эту маску. Ребята, это просто бомба. И как использовать... Э, как Говорят, как ты строишь бизнес. Я просто использую все акции. Я просто пользуюсь продуктами. И сейчас вот делюсь информацией с вами. Друзья, просто делюсь информацией с вами. И вот пришла еще одна посылка здесь. Но это уже акция давно закончилась. Но я вам покажу все равно. Э, в этой посылке, тоже, кстати, от Жанес. Видите? Пришло... Нара, видите, вот, три Нары. У нас была акция, она уже закончилась. Два плюс 1, две банки покупаешь, две покупаешь, третью компания дарит в подарок. Вот так строится бизнес, друзья, по простому. А вы приобрели себе маску? Ваши знакомые, друзья, если только попробуют э, использовать маску для себя или вы для себя. Вы всегда будете ней пользоваться, вы будете довольны, вы будете выглядеть моложе. И у вас люди будут спрашивать, чем ты пользуешься. А вы просто делитесь информацией с людьми о наших продуктах, супер-мега продуктах и возможности зарабатывать деньги, стать свободным человеком, путешествовать по всему миру. Просто бомба. Все, желаю вам удачи. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Все, пока-пока.